А... <гас> Тут это ты, конечно, меня напугала. Я не буду есть таблеточки. Я настаиваю. Нет. А, ладно, ладно. А, камень бьет твои ножницы. Ты обосралась. Что? Можешь идти, да? А если я не пойду? есть такой ход? <смех> а, а я ты... понял все я понял я это я не дурак я пойду я хочу сказать что нам надо с тобой дневник найти и найти все страницы и тогда тогда мы будем счастливы я закрываемся в библиотеке все отлично можно читать, читать. бобтаня тут есть дневник алло я не могу найти бобтаня подскажи пожалуйста не в курсе вообще, нет? Вы надели обувь. Это очень хорошо. Я вообще не понимаю, почему он босс и ходит. Какого вообще... Дьявола. Ну, типа, я вообще всегда хожу в носках. По КД. По КД я хожу в носках. Обычно зимой. Прости, нет, все. А я обиделся. Все. <TO> <ließen> а теперь сваливаем. Потому что сейчас обидится она. И мне будет... Прошу останься со мной. Нет, нет, нет, нет, нет, ну что? Ну, Все, выходим, выходим, выходим отсюда, вот тут э электричество есть, а ты вообще, ты не дружишь с башкой? Я не говорю уже про электричество вообще. Давай сыграем, давай. У меня много ХП, поэтому я выиграю. Кто не знает, если чем больше ХП у тебя, тем больше у тебя шансов победить. Это что? О, да, детка, собираем страницы, собираем страницы, все. Все, хана тебе, Сайка, все, я тебе сказал, я все, я сказал, я сказал. Еб твою ж мать. Так и меня, я посидею скоро. Тебе не спрятаться. Да? Ты уверена? А как же твоя большая киска? <laughs> <mother Go sounds like happypoint> <coughs> я надеюсь, она ко мне не зайдет, потому что вечно, вечно я оказываюсь в очень классных ситуациях. В туалете Пригнулся Видал, вот это рефлексы у меня Это у нас Да, электрощ... Я... Ай, чкануло Немножко бачок Перловка посыпалась из пуза Опа, одидас кроссовки взял И последний Два, <связать> А еще бы мне неплохо захиляться. Надо к бабтане загонять. У нее есть супер коктейль. Супер спирт называется. <связать> Вещь потрясная, Восстанавливает 15 хп вроде бы. Я тебя накажу. Очень охотно верится. У меня один хп. <связать> ну, пощадит, паскуда. Ух, сосать, сосать. Дай мне ключик. Спасибо. Беги! Ты можешь еще медленно? Нахрен я вообще в <смех> это Бумага. Камень. Камень, твоего бумагу. Вот так вот. Все. А что тут? Давай, давай. Я перед тобой и двери закрою. Все, и нахрен. <смех> все ну тупо. Тупо, ее во все щели выиграл. Бег привлекает внимание. Бля, мне надо бегать больше. А. а вот и он, паскуда, спрятался на крыше. Вот как бы дать дневником кому-нибудь по голове. Обещаю, да-да, идем в школу на 1 сентября. Собираем, собственно, дневник, собираем рисуночки, будем продавать. Да я ж моя женщина, мою налево. Вот это ты, конечно, дура. Я хренею, Я... нахрен к монахам. Давай поговорим. Давай не будем. Стой. Давай... У меня сами Тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. стырить, я Мне это. Здесь нету страниц я... <смех> Ободряюще Ободряюще, опа Я прочитал, все, я почитал, покурил Почитал, покурил кабинках в туалетных кабинках а, тихо где мои adidas кроссовки не понял вообще не понял прикола adidas кроссовки нужны в туалетах В туалетах нам надо смотреть записки в туалетах все пойдем собирать записки в туалетах так 7 есть хорошо еще одна в туалете и еще одна у директора все сейчас затащим я тебе отвечаю бля буду отвечаю вот и все Давай, теперь нам надо подождать, пока она станет адекватной. Доброй. Выбрасываем блокнот, чтобы она не искалечила мой блокнот и не забрала его. О, все, она стала адекватной. ты мне лекарство, да? Даешь? Все. Спа. А. Вот подстава. Вот эта подстава, я такой не, ожи... не ожидал вообще такого. Ну все, она ломает, а я без одета адидаскра... Оп! я умею так давай успокоимся и пока вам трудно дышать это очень плохо я тупо истекаю кровотечка у меня началось все все класс ты вроде бы сейчас уверенно и все идешь 90 хп и сейчас все должно было получиться и всю вася я сделал тебя больно да теперь вы вылизу меня пятки потому что меня стресс о, не, не, не, не, не, опять в туалет? Ну что ж такое, что за? Не подходите ближе на дистанцию один метр. Ты понимаешь? Нет? Ну здрасте, при Нет, нет, нет, нет, нет. Фу. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по сайкону стака. Давай. Удачи.